Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и это канал Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2, вы смотрите 29 серию, да? 29 серию? Ну-ка, сейчас я посмотрю, да, это 29 серия Династии Капоны. У нас здесь продолжается крестовый поход, а вы что думали? Разумеется, что же еще? Вот уже как третью серию подряд у нас наш крестовый поход не может закончиться. Ну-ка, что? Что? Уважаемый светлейший дождь Асторы, мир вам! Я принимаю ваше предложение о том, чтобы Джессика и король Понс вступили в брак. Окей. Okay. Супер. Теперь наша дочь стала королевой... Да, она стала королевой Арагона. Супер. Только почему-то у нее нету приписки, что она королева... Королева Арагона. И нет вообще ничего, Ну потом, возможно, появится. У нее еще должен был портрет измениться, она должна стать более, ну, более похожа на королеву. <laughs> Ладно, это будет все в будущем. Здесь идет какая-то огромная битва, где э, противники побеждают. Ну, блин, мы, наверное, уже не успеем к ним туда подойти. Что? Вы провели недели в дикой местности и попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Зато вы нашли множество жуков, змей и болячек. Мы можем получить черту в стрессе и можем получить черту гневный. Ну-ка, чем же все закончилось? Теперь я гневный. Все раздражают меня, я на всех сержусь, теперь я гневный. Ну вот, Асторы стал гневным. <свят> военный плюс 3, интрига минус 1, дипломатия минус 1 Но зато повысился военный навык Кстати говоря, это, этого уже достаточно, чтобы назначить его полководцем Я, наверное, даже в центр его поставлю Пускай он будет э, здесь, в центре То есть сам Асторы, сам светлейший дождь пошел в святую землю вы вернулись домой. Охота за этим неуловимым белым существом закончилась неудачно. Но там, в дикой природе, еще есть еще много новых открытий. Может быть, в следующий раз вы поймаете свою жертву? Я не сдамся. То есть он вернулся домой с охоты на Белого оленя и тут же поехал в Иерусалим, на Святую Землю. Здесь, смотрите-ка, у нас идет большая битва. Но я надеюсь, мы в ней победим. Да, мы, скорее всего, в ней победим. Это Вифлеем. Да, Вифлеем у нас битва. Все, так, победа. Так, военный счет Плюс 9, престиж. Военных баллов, отлично. Так, эм, теперь мы куда движемся? Ну куда теперь-то вы пошли? Куда вы... Куда вы теперь пошли? Опять туда же? Нет, что-то через Русь пошли. Куда-то через... Через Польшу? В Скандинавию? Что вы там забыли? Что вы здесь забыли? Зачем вы туда пошли? С какой стати вообще вы туда решили пойти? Почему? <св> Почему? <св> Нет, я... Мне это не нравится вообще. Как-то странно вообще ведут себя. Ладно. Так, давайте-ка мы просто сюда вот передвинем нашу армию. Я даже ее управлять не могу сейчас. Надо просто ее открепить и пойти вот сюда. Потому что, блин, крестовый поход нужен... В крестовом походе нужно сражаться. Они тут что-то выдумывают здесь. Так, за нами идет половиной тысячи человек. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы, например, осадить какую-нибудь провинцию. Потому что здесь противники уже отбили несколько наших завоеванных территорий, и нам нужно их вернуть себе. Так, тут всего 86 человек, можно их вот так вот садить. Стоп. За один день не получилось садить. Ладно, потом подождем еще. Нет, не потом, а сейчас мы подождем еще. И у нас должно получиться. Блин, все-таки нам-то нужно с вами сделать какой-то вклад в эту в эту битву. Сколько у нас здесь вклад? Блин, пока я найду своего персонажа... А вот, а нет. Очень сложно найти, потому что... Ну, блин, сами понимаете, очень много людей участвует здесь. Вот. Сколько у нас вклад? 6%. Всего лишь 6%. Вот именно. Поэтому нам нужно как-то повысить, что ли, наш вклад. Хотя с тем количеством войск, которые у нас есть сейчас... Но мы все равно, мы должны сражаться до конца. Во что бы то ни стало. Если что, если вдруг мы можем, например, взять и поднять наемников. Прислать их, поднять их там и прислать их сюда. Ну, типа, я не вижу никаких препятствий, потому что денег у нас много. Чем больше денег у нас есть тем больше войск мы сможем нанять, наемников, тем дольше мы их можем, сможем содержать, тем больше военного счета заработаем, тем больше денег, престижа, благочестия и артефактов мы с вами получим. Возможно, даже получим королевство Иерусалим, но это вряд ли. Потому что есть более эффективные участники крестового похода, кроме нас. Давайте, кстати, посмотрим, кто, кто предполагаемый. Смотрите-ка. Претендент на королевство крестоносцев 6548. Мы на втором месте сейчас находимся среди всех участников крестового похода. Вот это да. А кто же получит-то получит королевство крестоносцев? Король Богумил коварный. Почему-то он повторяется два раза, 16-13%. Вот, кстати, смотрите, как королева Джессика стала похожа на королеву, какая она красивая стала, ой, замечательно. Надеюсь, у нас история не повторится там, где, ну вы помните, что было? О! Вот это да, мы можем положить начало великой родословной. Вот это да, да, конечно, конечно я. С радостью соглашаюсь. Чтобы, чтобы удовлетворить эту амбицию и основать новую родословную, вам нужно достичь одной или следующих целей. Так, убить или казнить 30 человек, победить в, 3, э, в 15 внешних войнах, проправить в мире 30 лет по, подряд, но это не про нас. Построить 10 городов, 10 замков, 10 храмов. Это тоже не про нас. Ну, блин... Неужели Асторы не заслуживают, чтобы положить начало Великой Родословной? Просто я, я предполагал, конечно, что у нас будет такая возможность построить Родословную, но не, не думал, что уже прямо в первом поколении у нас будет такая амбиция. Хм. Просто если Асторы получит Родословную, то она передастся всем потомкам, всем его потомкам, то есть всей династии Капоны. Если кто-то, например... Кроме Асторы получит эту амбицию и положит начало Великой Родословной, то только часть из династии Капоны будет обладать этой Родословной. Ну ладно. Это мы еще... Это у нас на будущее, да? В 61 год положить начало Великой Родословной. Почему бы нет? Так. А, Ной нуждается выбрать типа образования. смотрите у него управление 13. Я думаю, что... Можно сделать его управленцем, но он, он праздный, он ленивый, он не любит напрягаться, и управленцем делать его как-то не получится. Но зато интриганом сделать его, или ди и дипломатом он тоже не может быть, потому что он привередливый. Ладно, сделаем его интриганом, отлично. Так, попытка нападения, один день поосаждаем, давайте еще один день, все. А Агилен под осадой, и у нас 100%, 100%! Вот это да! Осталось только, чтобы Папа Римский не медлил и поскорее выдвинул требования э, Халифу Мини. Кто же сейчас претендент на этот титул? Ну, скорее всего, король Бугумил Коварный будет по -по получит это звание, этот титул. Но мы еще посмотрим. Вау! Круто! Так, католический крестовый поход за область Иерусалим окончен, и победитель папа Марин. Победа крестоносцев. Сейчас я переведу. Так, победа крестоносцев. Бог даровал королю Богумила из Польши победу в крестовом походе. Все-таки король Богумил а, стал самым эффективным участником крестового похода. Давайте подводим итоги, как бы вы понимаете. Халиф Мина был побежден. И в конце концов ему пришлось отказаться от его владений в Иерусалиме. Король Богумил даровал новые иерусалимские земли своему кандидату, известному как Кейен Головинский. Кто это вообще? Кейен, клинок, король Кейен, клинок Бога Иерусалим, дом Головинский, род правителей крестоносца. Вот это да. Благочестие в месяц. Он, наверное, еще получил родословную, да? Да, он еще получил родословную о том, что он благочестивый правитель первого королевства крестоносцев, известного как Иерусалим, проливший кровь за свою веру. Ну, ладно. Я рад за него. Папа публично поздравил его и других крестоносцев с великой победой, отметив их как истинных Защитников Веры Когда их Когда их вытесняют с их старых земель То конечно же грядут новые конфликты Хвала Богу Король Крестоносец Вот это да Вот это очень крутая, крутой трейд Король Крестоносец, он еще выглядит, посмотрите как да, его короновал Папа Марин Угу, супер, так Хвала Богу, и посмотрите на это. Вот он, вот оно, Королевство Крестоносцев образовалось. Вау, посмотрите, сколько богатства просто, сколько престижа, сколько благочестия. И мы еще получили артефакт, пластинчатые доспехи и плачущая статуя. Где это? Дайте посмотреть. Вот плачущая статуя, статуя Девы Марии. Время от времени капли воды и даже крови стекает с глаз статуи, что можно характеризовать как чудо. Итальянские доспехи крестоносца мы получаем! Супер! Светлейший дождь Асторы получил эти доспехи от Святого Престола в знак при признательности за участие в крестовом походе на Иерусалимскую землю. Папа Марин лично вручил этот великий дар. Спасибо, спасибо, это очень круто! Да, и нам, кстати, нужно вернуть... <смех> нам нужно вернуть всю эту армию обратно домой. Так, Астора, давай-ка мы тебя отправим в отставку. Всех нужно отправить в отставку, потому что а, вы здесь больше не нужны. А сюда нужно прислать корабли, чтобы они отвезли эту армию домой. Иначе, если мы их распустим здесь, то будет, типа, вот что. Типа... Большинство из них не вернется просто домой. А нам нужно, чтобы они вернулись в целости и сохранности. Так. Что? Ну-ка, сейчас я переведу. Вот это впервые на моей памяти, когда я играю за католиков, и мы одерживаем победу в крестовом походе. И наш, и наш внук Леонардо стал лордом. Лорд Трансиорданских земель. Победы над неверными были тяжелыми сражениями, но все наконец успокоилось. И титулы, за которые я боролся, были отданы Леонардо Капони. Я еще раз оглядываюсь назад, когда мы с моими людьми уходим. Интересно, каково было, если бы я остался здесь? Если бы я получил этот титул, а не Леонардо Капони. Так, нет, Венеция мой дом, либо... Вы будете играть как эмир Леонардо, а светлейший Доша Сторы перейдет под управление ИИ. Нет, нет, нет, нет, нет. Это, конечно, очень хорошая, хорошая возможность для того, чтобы пересесть за феодализм, но все-таки нам нужно помнить, что мы начинали как патрицы торговой республики, как человек, который живет в Венеции. Можно было бы, конечно, играть за И эмира Леонардо, но я не вижу в этом смысла. Венеция — это мой дом. Я очень рад за Леонардо, за то, что он стал правителем Трансиордании. Смотрите, это очень большое герцогство, которое находится здесь. Кстати, что они здесь сейчас исповедуют? У них здесь до сих пор исповедуется шиизм, ислам, а здесь что исповедуется? Католичество. Да, они обратили... Они обратили Иерусалим в католичество, но им все еще предстоит обратить все остальные провинции здесь. Так, еще. Я хочу посмотреть на тебя. Король Киен, клинок бога. Какие сокровища ты получил? Священный припуцей? Крайняя плоть Иисуса Христа, разрезанная на восьмой день после его рождения, помещенная для сохранения в гипсовый ящик, смазанный маслом. Таким образом, это единственная часть тела Христа, оставшаяся на земле после его вознесения на небеса. Угу. И германские доспехи крестоносца он еще получил. Кстати, очень забавно получилось, что королем крестоносцем стал печенек. Ну, за последние... сколько лет мы играем? 46... уже 46 лет играем! За последние 46 лет как мы играем, многое чего изменилось в этом мире. Просто посмотрите, католичество, оно очень сильно разрослось, оно прям распространилось. Оно перешло, пришло вот сюда. Что это у нас за, в земли печенегов? Печенеги? Нет, это... Печенеги, по-моему, были раньше тенг, тенгрианцами, если я ничего не путаю. Здесь у нас еще есть кто? Эм, так. Здесь у нас раньше были еще эти... Хазары. Хазары были эм, Хазары были иудеями. Но, видимо, их уже завоевали кто-то. Вот, кстати. Вот они. Да, я не ошибся. Это Итиль. Итиль. Это хазары. И они иудеи, да. Но они сейчас стали данниками гегемона половцев. Конечно, после того, что произошло здесь... Мир изменился навсегда. Но я рад, что мы стали одним из двух самых эм, эффективных участников э, крестового похода. У нас просто очень много денег стало. Куда ж, куда бы их деть? Я даже не знаю. Куда бы их вложить? На что? Ну, разумеется, разумеется, мы... Сначала на радостях вызовем себе ремесленника, и мы хотим получить изысканное украшение. Как только получили столько денег, сразу начинаем их тратить. Тратить, тратить и тратить. А куда их еще девать? Знаете, вот если бы мы играли э, в моде на Игру Престолов, то тогда бы на эти деньги можно было бы... Основать свой банк, чтобы у нас все брали займы. Но я думаю, что в мод на Игру Престолов мы с вами поиграем. Это следующий мод, который я хочу проходить после, после ванильного Круссадер Кингса. Потому что он очень классный. Он самый проработанный из всех модов. Потом, после Игры Престолов, я хочу поиграть в, в Элдер Кингс. В по вселенной... По вселенной The Elder Scrolls. Так, что у нас здесь? Так, погодите, погодите-ка. Ну-ка. А Один из детей нуждается выбрать выборе типа воспитания. Так, Сандра. Сандру нам тоже нужно выбрать ей тип воспитания. Она у нас смышленная У нее военный очень большой. Давайте-ка ей гордость прокачаем. Пускай будет гордая. Так, что? Возвращение джихада. Святой город Иерусалим, в котором пророк вознесся на небо, пал от рук неверных. Его великолепие, халиф мина, не позволит этому продолжаться и провозглашает новую эру великих завоеваний, как это было во времена первых халифов. Дар Аль-Ислам возродится вновь. Все правомерные мусульмане должны быть готовы вступить в ряды муджахедов для предстоящей борьбы. Началась эра исламской экспансии. М да -да, -да уж. по поп -по. И крестовые походы, и джихады будут продолжаться очень долгое время. После того, как, после того, как католики захватили Иерусалим. К лучшему-то или к худшему покажет время. Но сразу понятно, что войн будет впоследствии очень-очень-очень много. Тревожные вести, что тут сказать. Светлейший дождь Лучина шлет нам письмо. Он хочет, чтобы Лучина Эмбриака, лучина эмбриака и Амели де Монфор Ламари вступили в брак. А, вот Амели, если вы помните, она была женой Филиппа, нашего сына, который погиб от руки Патриция Франческо Мразини, нашего врага. И теперь ее хотят взять... Да, и теперь ее хотят взять в жены из республики Генуя. Ладно, пускай берут, я не против. Все, она уехала от нас навсегда. И больше мы ее не увидим. Смотрите-ка, давайте в честь победы в крестовом походе мы проведем летнюю ярмарку. Ведь мы можем... За 25 монет. Посмотрим вообще, чем это для нас обернется. Я издаю указ о проведении летней ярмарки в городе Венеции. Это должно сделать крестьян счастливыми. Разумеется, а как иначе? А как иначе? Пускай будут счастливыми. Так, я пригласил дрессировщика обезьян на летнюю ярмарку, и представление шло неплохо, пока одна из обезьян не отказалась проехаться верхом на свинье. Трассировщик избил обезьяну палкой, однако это спровоцировало других обезьян напасть на этого идиота. Обезьяны покусали его и избили, и даже его же собственной палкой. По делом ему. Что? По Деста Флавио. Кто ты? Ты кто? Одобряет честность. Ладно, это, конечно, все весело. Ладно, хорошо, выберем вот это. Так, свободный советник у нас маршал. Маршала нужно назначить тренировать ополчение, потому что у нас после войны вообще почти никого не осталось. То есть все все воины у нас, да. Так, кстати, ну нет, нет, а вот есть еще полторы тысячи, может даже чуть побольше. Их нужно вернуть, так сказать, в родные пенаты домой. Они должны вернуться домой. И пускай возвращаются. Видите, вот нам уже пишут, что ополчение наших вассалов слишком долго в строю. И мы их возвращаем домой, обратно в Венецию. Пускай отдохнут после долгого похода. Адепт Энна добился больших успехов. Его обучение подошло к концу. Он уже достаточно хорошо разбирается в алхимии, астрологии и тюргии, чтобы по праву называться ученым-герметистом. В качестве прощального подарка я вручил ему том, содержащий некоторые из моих самых охраняемых секретов. Трудно было не заметить слезы на его глазах. Должен признаться, он... они глубоко меня тронули. Удачи в своих изысканиях. Адепт. Что? То есть он больше не наш ученик? Мы получаем 30 очков к параметру «Тайные знания», и он больше не ученик, он получает два образованности. Во-во-вот что? Ого! То есть, оказывается, ученик — это не просто как бы наш партнер, он реально на... у нас учится. <laughs> Ладно. И что, он теперь ушел из общества герметистов? Нет, он все еще тут состоит. Но нам как бы нужно выбрать нового ученика, насколько я понимаю, да? Кто же у нас им станет? Гильон Десердания. Придворный. Ну, давайте, давайте его назначим. Почему бы, не... Почему бы, собственно, и нет. И, кстати говоря, я увидел... Я заметил, что он мечтает жениться. Он хочет жениться. Давайте на ком-нибудь его женим. Так, кто тебе тут нравится? Да, допустим, Адальберта. Нет, нам нужен кто-нибудь, знаете, такой, ну... Не высокородный. Не обязательно, чтобы он, чтобы это был кто-то высокородный. Просто чтобы был. Вот Маркета-Вышеград. Давайте их поженим друг на друге. Что? Ох, теперь из-за того, что мы вступили с ним в Альянс, нам нужно вступать в его битвы. Я думал, он нам только будет помогать. Так, справедливый эрудит Асторы. Легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Мы призываем вас вспомнить о ваших обязательствах и чести, ответив на этот призыв к оружию. Наш общий противник — король Никлас, Швеция. Отказ понизит вас престиж. Король э, Уфи расстроен итальянц. Мы станем нарушителями перемирия в глазах всего мира. В случае согласия мы вяжемся в следующие войны. Датская война за титул и земли в области фин -Веден. Ну, естественно, мы принимаем, но с тем, что когда мы, когда мы поможем ему в этой войне, то он поможет в какой-нибудь нашей войне. Смотрите, минус 67 здесь э, военный счет. Ну, знаешь, мы пока, что там, мы пока что дождемся, пока придет наш флот, пока что придут все наши оставшиеся войска. А пока ты там, может быть, даже проиграешь за это время. Ладно. Чем же все это закончится, мы узнаем с вами в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.